Всем Велкам! Это снова я. На этот раз мы приехали в магазин Ке или Rooms Taishido На байке И немного поснимать, что же здесь продается. Вот у них также здесь есть магазин цветочный. Продаются вот розы разного рода цветы. И вот здесь цветочный магазин такой, огромный. Один из крупных, крупнейших магазинов вот здесь в Канагабе, имеется в виду по цветам. Тут и не только цветы разные для дома, там растения. Также вот товары для дома. Горшочки для превосходящих приусадебных участков для садов, в том числе и вот гвоздики есть, мини-декоративные. Я не в курсе, какие сейчас цветы вообще популярны, какие продаются в России, поэтому я покажу все. В названиях я тоже не силен, только могу прочитать некоторые с ценников, в том, как здесь очень много разновидностей разных цветов. И очень сложно все запомнить и знать, если я особенно не в этой теме не вообще не как бы новичок, не профессионал. Поэтому очень сложно. Вот это Carrefour Coa. Или вот по-английски то Calibrefour, хамелеон. Интересные цветочки тоже в виде бутонов таких. По 900, по 1000 вот заранее умол. Интересно, достаточно необычные цветы как бы. Green magic. Какие-то ведь, ведьмовские какие-то цветы прям. Там даже он вот ведьма нарисована. Прикольно. Такого вот плана цветочки тоже. О, ну, тут начинается саженцы, как вы можете видеть. Вот, баклажаны. Баклажаны, значит, за вот один куст 300 йен. Сейчас, кстати, как раз сезон рассад Да, я думаю, многие уже начали На дачах там высаживать рассады И будет интересно узнать Почем же в Японии стоят рассады вот, В магазине Так как здесь рынков нету Людей, так продающих много э -э, Рассады на рынках не встретишь Но в целом Можно познакомиться ну, кстати, сосна 1980 900... йен Такие. Что дальше? Пе перец. Перец, значит, обычный. Один вкус вот от, от 84 йен до, значит, 200 йен. в зависимости от сорта. Гоя. Гоя, вот такой вот. Какой овощ. 162 сад Дальше салат. 162 йен тоже. Ну тут все, в принципе, по 162 йен идет. Хабу. Честно, я не знаю, что это такое. Может какие-то пряности, а может Вот типа сельдерея, вот что-то. Наподобие. Помидоры. Так, помидоры гомы томаты, да, прям в огромных каких-то прям горшках продаются. Но, ну, видимо, чтобы не пересаживать, что в них прям выращивать Цену я не вижу. Далее, вот земляника, ну или что-то похожее на нее. Александр, да, очень похоже на землянику, кстати, по запаху, ну, трудно сказать, но близко очень к, ним, к ней, 324 йены, а вот клубника уже по 500 йен за куст, что еще интересно, ну, тут дерево привязали, чтобы попадло, розы, Честно, я даже не знаю, что это за растение. Не видел, как оно растет. Так, дальше что еще? Вот помидор. Тоже, ну, почему-то без цены. Не знаю почему. А вот эти почем. Вот 429 йен за вот один куст. Один куст помидор 429 йен. А если вот другой сорт, то 537 йен. И вот есть поменьше, как бы, но, видимо, без бранда. Типа но no бранд как они тут называются да? просто 105 иен 150 иен 162 точнее с налогом 105 иен тоже обычный вот так 300 иен вот, 320 интересно достаточно в принципе недорого не сказать что конечно как у нас но нормально вот за 400 иен можно купить себе помидор Высадить или даже не высаживать просто там в горшке, вот как там показано, до этого вот в той стороне. Большой горшок и все, и будет у вас большие помидоры в горшке. Не обязательно огород даже иметь. Ну, помидоры такие, вот, такого плана тоже, кстати, с плодами 430 йен. Огурцы 320 йен. Если вот без, без бранда, то 105 йен. Такие обычные. Здесь еще такие, вот такого плана, кстати, уже разобрали почти все за 213 йен. Интересно. А вот так называемые сакуланц цветы. Это такие твердые на ощупь, значит, листья у них. Они разной формы, цвета. Типа. На самом деле очень популярны среди домашних цветов в том числе и в бонсай многие используют их как дополнение к этому дереву к основному украшаются вот такими камешками вокруг кто какими любит. То есть, можете посмотреть в интернете очень много разных композиций из них здесь вот такого цвета там красный зеленый белый там черный я даже встречал здесь розовый там ну, то есть по-разному то есть можно найти любой который вам нужен данные цветы стоят примерно точнее растения, не цветы хотя у некоторых вот даже есть цветы вот такого плана очень интересно, выглядит как будто пластиковые на самом деле это живые, то есть как бы растения все, вот, есть даже вот такие вот Пьет вот страшный какой то растение, как будто пожирает что-то такого плана вот у них цена вот 734 иены, но это общая цена. А так вот надо смотреть ценники, вот на них указано, что почем. Вот за 380, есть за 900, есть за 400. Есть со скидками также разного плана растения. Вот скидка 30%. Вот Можно купить, пожалуйста, любой вот такой вот. Или такой вот. Ужасные, ужасные растения есть прям. Вот, например, вот такого плана. Ну, вот здесь они вот что-то вот уже высыхают, я не знаю. Такого плана вот есть. Как камни, как будто из камней что-то там прорывается, цветок какой-то. Интересно тоже растут. Такого плана. всякие мохнатые вот есть вот. Также мини деревья вот, пожалуйста, вот такого плана интересно тоже. Они, кстати, очень э, ломкие, то есть отламываются легко, как пирамиды вот в таких вот. Точнее, не пирамида, а как это. Сто, столбики такие. Также, что здесь еще есть интересно у них? Ну да, вот здесь их много разного рода. Вот такие композиции есть. Они в основном для улицы, то есть для украшения, то есть при усадебных там садов. Перед домом высаживают люди. Так можно сделать. Или вот плохие тоже. Типа алоэ. Вот, кстати, алоэ, оно тоже к, к этому же типу относится. Так же, как и кактусы тоже, в том числе, из такого плана. Вот кактусы здесь. Вот здоровые уже. Вообще прям в ведрах растут огромные цветы. Пальмы. Пальма, конечно, дороговато, 30 тысяч практически. Но здесь поменьше можно взять подешевше. Вот Также интересные кошечки, всякие там, свиньи. Это вот перед входом украшают верблюды. Также здесь цветы можно сделать, а можно сделать воду налить туда или еще что-нибудь. Сделать мини-пруд небольшой. Оливки. Это оливковое дерево. Интересно тоже выглядит. Там разного рода кирпичей и горшки. Ну и вот здесь вот еще можно глянуть. Кактусы. Ну, средняя цена Вот здесь по-моему по, по 100 Что-ли по 200 Я-то еще не помню Как-то уже спрашивал до этого Но Здесь по, по 300 есть По 200, по 100 В общем если у вас Как говорится есть желание Что-нибудь сделать свое какое нибудь при усадебном участке Либо дома, композицию Здесь вообще идеальное место Можно набрать себе Такого плана всяких растений Прям фантазии ваши, скажем так, воплотить в жизнь. Очень интересно. Даже такие вот есть. Даже фотографирую человечек. Ну, вот, в принципе, и все. Это был такой небольшой обзор садового магазина около Румстана. Тай -шу, тай -шу -до. Ну а с вами был Дэн, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами увидимся в следующих видео, до скорых встреч.